Ева Фландер приглашает всех в новогоднюю рождественскую сказку и представляет новый концерт «Я и ты» премьера которого состоится 25 декабря. Творчество Евы Фландер ценится поклонниками ее замечательного таланта за глубокий смысл, сочетание духовных традиций и современных эстрадных и джазовых мотивов. Проникновенные песни Евы Фландер всегда находят отклик в сердцах и душах слушателей. От жизненных бед и невзгод чарующий голос Евы Фландер позовет вас в мир добра и любви радость которую дарят ее песни навсегда остается в наших сердцах ну что ж друзья ждем вас на концерте поздравляю я вас милые друзья Доброй жизни вам желаю часть земного здесь бытия пусть же этот год наставший а вам собою принесет радость мира. Среди жизненных невзгод Открылась новая страница Вправо вступает Новый год А жизнь по пороги лада врагов и камни но счастлив тот, кто в вечном боге. Безопасным тому не страшен ураган. С ним пребывает ежечасно неутомимый капитан. С новым годом поздравляю, я вас милые друзья! Темного здесь бытия, в Новом годе вашей жизни. Да прольется Новый свет, Да осветит дом отчизны. Безопасна Среди жизненных невзгод, среди жизненных невзгод у вас встречает ночь.